A CIDADE NO BRASIL Вас, дорогие мои, на моем канале Кассандр... <смех> Кассандра Астра. Ой, <смех> ой, что-то. Итак, перед вами любовный прогноз на авторской моей колоде Океан Любви. Прогноз для вес... знак... знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбки. На декабрь 2022 года. Итак, что же будет в ваших отношениях, а чего не будет? И сегодня еще подсказка из моей бабушкиной шкатулки будет каждому знаку. Итак, начнем. перед нами весы знак зодиака весы так итак что же будет так вот. а чего не будет итак смотрим будет скажем так это околородительская карта. Это то, что связано с нашими обязательствами. Но в том числе она может быть и наше обязательство к нашим родственникам. То есть будут какие-то обязательства, обязанности. Будет кружить жизнь вокруг наших родительских тем. Если вы еще не родитель, то... Если вы не родительница, то большие, большой эффект тут на зачатие ребенка или на то, что вы наконец-то узнаете, что у вас будет ребеночек. Это первая часть декабря. То есть в теме любви больше будут срабатывать внутренние такие обязательства. Обязательства, связанные через ребенка, если есть ребенок. Вторая часть месяца. Карта, когда ты нужна. Мне она нравится. Ну, возможно, с вашей стороны потребуется какая-то дополнительная, повышенная помощь, поддержка своей половинки. Вот я бы так сказала. Ну, скорее всего, что-то может быть материального характера. В чем-то поддержать своего мужчину. Или в принятии какого-то решения, или в помощи, когда мы складываем какие-то суммы денег для чего-то. То есть то, что будет. Не будет, когда ты сама в себя смотришься, как в зеркало, не будет время на эгоизм, я бы так сказала, хотя вы хотите, вы по жизни ищете какой-то гармонии, внутреннего уютства, но видать будет не, не до этого, и вы будете свои дела делать, делать, особенно, возможно, большая занятость у октябрьских весов, скажем так. И это первая часть декабря. И вторая часть декабря. Не будет такой супер эйфории любви. Будет немножко более монотонно. Я бы вот так сказала. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Иногда нужно шикануть. Шикануть. То есть иногда нужно... Где-то не сэкономить, а вот зачем-то шикануть. Уж я не знаю, будете вы выполнять совет из бабушкиной шкатулки или нет, но вот он такой необычный в преддверии, дорогие мои, Нового года. С наступающим вас! И буду благодарна за донаты и за А теперь на повестке момента наши интересные скорпионши, что будет и чего не будет. Итак, будет карта ревности, карта собственности, собственничество такая вот, ну, скажем так, подозрение. Сомнения. первую часть декабря, дорогая моя, это тот, кто в отношениях. Кто не в отношениях, я бы советовала, э, начиная с 12 числа, знакомиться и 2, до 27. -го. Это первая часть декабря. Вот такие рекомендации. Вторая часть декабря. Ну, возможно, вы немножко уйдете в свой какой-то мир, в свои заботы. Ваш мужчина уйдет в свои заботы. Вы будете дома пересекаться и потом разъезжаться, разлетаться как-то вот так интересно. То есть будет какое-то летание в облаках, но, может быть, у каждого из вас будет формироваться какие-то планы на будущее. Может быть, в том числе. Эта карта неплохая, она воздушная, облачная. Вот. И, ну, неплохая эта карта. То есть. Она, конечно, не, не такая, когда глаза в глаза, и мы идем, и каждый день, и в магазин, и еду приготавливаем вместе. Нет, она немножко такая в разброс, но она не ломающая семью в данный момент, скажем так. Это будет, чего не будет. Первая часть декабря. Не будет ощущения, что ты одна любишь. Тут такого вот уж прямо края не будет его будет немножко, единственное, будет немножко такое подшатывание, под, вот чуть-чуть такой ветерок будет, да. То есть, если вот эта ревность будет, какие-то сомнения, тут надо уметь себя где-то тоже, дорогая моя, тормознуть и не впадать в такие скорпионские подозрительные фантазии, я бы сказала. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца. Ну, совсем не будет, прям, что вы там разъединились, и как каждый, как чужой человек, живет своей жизнью. Это тоже не будет. Вот прямо так разъединение не будет. Вот так необычно, может быть, и хорошо, вы где-то сильно терзать не будете своего партнера какими-то претензиями, и каждый немножко в своем таком ракурсе для себя удобном проведет этот декабрь. Вот я бы сказала так. Так, где... Где знакомиться, я сказала. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Свою цель, свою цель не откладывай. Вот, возможно, вы будете ее или продолжать, или выкристаллизовывать, или как-то вот думать, как, какой-то план на следующий год как-то продумывать, как же вы будете в январе уже начинать продолжение прихода к вашей цели. Мне вот это нравится. Буду благодарна за донаты. За лайки и до встречи. А теперь на повестке момента наши стрельчики. Итак, какой же прогноз? На декабрь 2022 года. Итак, первая часть декабря говорит о том, что будет что-то грустно. Будет ощущение, что чего-то не хватает. что то вот как будто вот вроде хорошо, но может даже иногда слишком хорошо. Я бы так сказала. Это грустинка. Грустинка может быть... Со страхом потери чего-то. Потому что это карта магии. Может быть, вы предполагаете, что кто-то там химичит над вашими отношениями. Ну, как вариант. То есть, какая-то предчувствие, я бы сказала, это карта таких предчувствий. И они э, смывают радость. И немножко серого цвета становится жизнь вокруг. Вот тут осторожно. Тут надо или делать диагностики, или не верить в эти предчувствия. Тут два варианта. Это первая часть декабря. Вторая часть декабря. Радостные отношения, хорошие, хорошие взаимопонимания, э, с такое, ну, может, с элементом даже дружбы, сестринских да, даже, но они хорошие, теплые и надежные отношения. Теперь чего не будет? Не будет платонической такой любви, то есть все натурально, все... Практично все вот как есть, оно есть. То есть не ищите тут таких хрустальных, сказочных отношений. Это, наверное, нам подсказка для тех, кто хочет познакомиться, дорогие мои, до... До 14 числа я не советую вам знакомиться. Какой-то высоких чувств, партнера для какого-то, вау, вы не найдете. А вторая часть декабря, пожалуйста, идите и знакомьтесь. И вторая часть декабря, говорит для тех, кто уже в отношениях, там как-то будет не для пламенного, не до пламенного секса, будут больше такие тепло-дружеские понимающие отношения, дорогие мои. И давайте посмотрим, какая же подсказка из бабушкиной шкатулки. О, выплывай из иллюзий. Вот, дорогая моя, вот вам даже шкатулка говорит вот такое. Выплывай из иллюзий. Немножко спускайся в реальность, дорогие мои. Уважаемый наш Павел Глоба утверждает, что люди знака Стрельца очень часто делают одни и те же ошибки и на своих именно даже больных ошибках не учатся. Дорогие мои девушки, Стрельчихи и женщины, научитесь не прощать, научитесь меняться под гнетом каких-то трудных для вас ситуаций. Не надо плавать в иллюзиях, что в следующий раз как-то все само рассосется. Нет, дорогие мои. Берем ситуацию в свои руки. Если муж козел совсем, тогда может с этим надо что-то делать. Да? Если нормальный более-менее, живите дальше, радуйтесь жизни. Вот такой подсказка, такой совет от меня. Буду благодарна за донаты и за лайки. До встречи. А теперь наши дорогие козерогши, козерогши, итак, козерогши, козерогши. Итак, что же будет в декабре 2022 года, а чего не будет? Вот так, так, что же будет? Будет первая часть декабря. В чем-то, ну, как сложная, но, может быть, не такая радостная, как хотелось бы, да? Но она, я бы сказала, мало радости, но она монотонная, она дежурная, она бытовая такая карта. То есть э lean. тут, конечно, три тюльпана нарисованы, но я думаю, что это не присутствие этих лиц. Может быть, какой-то внутри будет какой-то на каком-то этапе в первой части декабря какой-то немножко страх появится за свою семью. Может быть, но ничего. Может быть, под этим страхом вы в себе что-то измените и э, попытаетесь и сможете сделать какую-то подстройку под своего партнера. Первая часть декабря. Вторая часть, часть декабря. Вот знак зашифрованный уже пошел и карты зашифрованы лежат. Вторая часть говорит, что будет колесо фортуны. То есть ситуация качается, но она качается в клубничку, в лучшее, в праздничное, в, такое, в страстное. Ну, значит, и много секса будет, как-то много вот радости таких плотских. Ничего страшного, я думаю, что вторая часть декабря вылечит то, что он, может быть, созреет внутри, какой-то бугорок с первой части. Для тех, кто еще не познакомился, ну, скорее всего, начиная с, э, с 20-го можно знакомиться Вот так, нестандартно. Не а чего же не будет? Не будет такого, что надо кого-то отпускать на веки вечные, ты уходи, а я тут останусь, или я ухожу, а ты тут останешься. Нет, такого сильного разрыва, нету и никого не надо от себя отпускать и прогонять. Я бы сказала, это первое, вот на эмоциях, да, первая часть декабря. Вторая часть декабря не будет супер красивой любви, но будет страсти, страсти, будет животные такие немножко, вау, такие вот, ты мой, все ты мой, я как тигрица, прям тебя на куски рву от любви. Вот такое будет. И давайте посмотрим, какая же подсказка вам, на декабрь 2022 года баб... из бабушкиной шкатулки от Кассандры. Обратите внимание на цифру 6. Вот, вот дорогие мои, что-то, может быть, 6 декабря важное произойдет. Или в 6 часов утра, или в 6 часов, скажем так, вечера. Ну, цифру 6. Как вот, может быть, на... Может быть, кто-то познакомится с мужчиной, у которого на машине там много шестерок, допустим. Ну или хотя бы одна в конце. Вот такой вам тут от меня прогноз от Кассандры. Буду благодарна за донаты и за лайки. До встречи. момента наши уважаемые наши умные водолейшие итак что же будет а чего не будет в теме любви в декабре 2022 года итак что я вижу Первая часть декабря довольно э, стабильная, она взаимопонимающая, она взаимопомогающая. Когда мир да лад в семье, скажем так, потому что это карта дальней дороги, и ваши отношения в долгую идут, и все неплохо. Может быть какие-то вопросы есть, но по пути вы умеете их потихоньку как-то разруливаете. Потому что вообще водолей это Россия, так что все разрулится, да, все будет хорошо, дорогие мои россиянки. Первая часть декабря. Вторая часть декабря зависть. Это когда кто-то покушается на вас, кто-то покушается на вашу любовь. Может быть, я бы советовала в этот месяц какие-то свои тайны, радости, никому, кому даже родственникам, не рассказывать о том, как у вас все неплохо с вашим мужчиной. Вот, то есть. Карта зависти. Это еще подсказка о том, что и вы ни в коем случае не должны никому ни в чем завидовать. Вторая часть декабря прямо табу, да? Вот, все вот такое. Если зависти если зависть связана с какой-то, может быть, сексом, ну, не знаю, расскажите своему партнеру, что бы вы хотели проэкспериментировать как вариант. Для тех, кто еще не познакомился, я рекомендую с 1 по 16 число. И вот познакомиться очень даже тут неплохо. Это то, что будет. Чего не будет? Не будет вашего ныряния в себя, не будет вашего такого эгоизма с перехлёстами. Это хорошо, дорогие мои, потому что вы непростой знак, вы иногда как бы хотите себя сберечь от внешних раздражителей, и некоторые это, кто рядом, может это считывать с вас как какой-то признак эгоизма. Ну то есть это говорит о том, что первую часть декабря вы такие... Радостный и отзывчивый, я бы так сказала. Не уходите в себя от внешнего мира. Это первая часть декабря. А вторая часть декабря говорит, что у вас с вашим партнером не будет серьезных каких-то разногласий, связанных, вот, денежка нарисована, да? То есть вы вместе решите, или туда мы пойдем, или дома мы будем отмечать этот праздник. То есть как-то в унисон все хорошо и радостно, дорогие мои, и подсказка из моей Бабушкины шкатулки. Много денег не бывает. Ох, хорошие у вас, дорогие мои. То есть, что такое много денег не бывает? Может быть, подарки вам будут денежные, допустим. То есть, тут не стесняйтесь. Это подсказка к чему? Если в течение месяца вам какие-то в вашей семье, от кого-то какие-то предложения поступают, там, на, если особенно у вас какой-то микробизнес есть или возможности к бизнесу, склонности к какому-то проекту, не отказывайтесь. Вот такая моя подсказка вам, дорогие мои водолещие. Буду благодарна за донаты и за лайки. И до встречи. А теперь на повестке момента наши уважаемые рыбки. Итак, что будет, а чего не будет в декабре 2022 года. Ну, вообще такая карта, когда третьи лица или влезают, знаете, как что влезает, могут Какие-то советы давать. Или какая-то женщина хочет на, на вашу мужчину глаз, возможно, положила. да Тут как-то осторожно. Может быть, тема тут детская. Может, слишком какие-то. Может быть, бабушки тут влезают. Да? То есть, вот тут, скажем так, в ваш дом, в ваше гнездо будут влезать третьи лица. Они будут приходить к вам, залезать к вам, как говорится, вот в закрома. Вот тут надо как бы осторожно. Эта карта, она предупреждающая. Также она предупреждающая, что новых людей, особенно новых девушек, женщин, в свой дом, в свое гнездо до 15 числа лучше не впускать ну, ту женщину, которая особенно может увидеть твой муж. Вот, вот, вот твой мужчина, да? Вот это нет. То есть, ну как бы не советую это делать. Вторая часть декабря говорит, что... Вы можете в чем-то сомневаться, в чем-то ну, знак, знак такой очень сканирующий, чувствительный. Вам может показаться, может быть, что-то даже там, что муж на кого-то посмотрел, или у него какая-то сослуживица, и она, зараза, там вот вчера ему позвонила, или он ей позвонил. Ну, я бы сказала, что от этой ревности надо вам спасаться чем-то, своим каким-то хобби, чтобы вы за зря тут, может быть, воду не мутили, но за мужем, конечно, все равно... Присматривать тут нужно. Почему? Потому что тут такие две карты, которые вас будут тревожить, как женщину. вот Для тех, кто еще не познакомился, ну, вообще скажу, может быть, этот месяц как-то, может быть, где тут знакомиться, и тут не просто Если хотите познакомиться, давайте центр с 10 по 16, но не более, потому что и то там вот, Карта фортуны, то есть это как как, как судьба свезет, да? Тут, не, тут может быть секс, но толку никакого, да? И причем секс еще с беременностью может быть. Только вот, вот тут вот осторожно, дорогие мои, те, кто еще вот не нашел на долгую дистанцию партнера. И чего не будет, вы не сможете по каким-то причинам сделать какие-то подстройки, а может даже не захотите. Вы захотите, чтобы было все по-старому, но чтобы муж ваш вот как-то... Этому старому не удивлялся и не возмущался и не, и не захотел искать новую женщину, которая будет под него подстраиваться. То есть вот тут осторожно, дорогие мои. Я вам советую первую часть декабря как-то немножко и себя прокопать и подумать, а что он от меня хочет, что он от меня ждет. Может быть, он действительно хочет, чтобы я там прическу поменяла или что-то еще такое, да? Вот, понимаете, то есть задумайтесь, что он от вас хочет, дорогие мои. Это начало декабря. А вторая часть, она говорит, что такого не будет сильного разъединения, когда один пошел налево, э, клюски справлять день рождения с Федькой каким-то, а вы пошли какой-то Иренис, допустим, да, справля, отпра, ну, праздновать Новый год. Э, вот, вот чтобы, ну, тут так сильно не будет. Вы будете вместе, но вас будет как бы что-то тут терзать, я бы так сказала. Подозревать вы можете в том числе. И подсказка вам из моей бабушкиной шкатулки. Пересмотри свою ценовую политику. Ценовое от слова цена. Уж не знаю почему так, вот тут так. И как всегда напоминаю, если вам нужна платная консультация, пишем в WhatsApp слово консульт и я вас буду... Учить уму-разуму тому, кому это надо. Как учить? Подсказки дам нужные, важные, чтобы семья не развалилась, допустим. Итак, дорогие мои, до встречи. Буду благодарна за лайки.